Добро пожаловать на игровую истину, дорогой друг. Мы будем продолжать проходить таймшифт. С тобой я, парниша, и приятного тебе просмотра. Лайк с тебя, с тебя да, подписан. Ну и, конечно же, комментируй, комментируй. Комментируй. Проверяй свою активность. Так, э, мне кажется, или как-то камера немножко как-то вперед ушла. Не знаю, как будто я не видел вот, вот этой трубы э, на автомате. Или я уже не играл давно, фиг вы знает. Так... Как-то немножко отвык от таймшифта. Ну что ж, да, по привычке отключаю свою вебку чтобы видеть курсор легко. такс Пушка! Игрушка! А, кто где? А, а, а, отличное начало, потрясающее начало. Мне сзади кто-то грохнул. А, не пойму, кто мне мог, мог грохнуть, конечно. А, вот ты, да, скотина. Да тихо, ё -моё. Что тут за харкор? Прям в самом начале Так, чтобы повернуть Вер... верньер, Что это такое? Какую-то я открыл задвижку Так, боеприпасы Телефоны тут ты тыщ! Жестко. Опа, пулеметчик. Можно, наверное, было бы обойтись я одной э, ракетой этой. Так. Дробовик Град называется. Это у нас дверь не работает. Яма тут. Ага, чувака прям отнесло в кабину. это было прям близко ого сколько тут их опа слушайте слушайте, слушайте да как я вас буду грохать Аналогично, вот ты где, да. Я уже хочу какую-нибудь новую пушку, новое оружие. И если честно, кроме вот этих трех пушек, я не помню, есть тут другие какие-то пушки или нет. Но должны быть, должны быть. Мы прошли где-то игру, мне так кажется, процентов где-то уже... Ого. Ого, как ты издалека палешь. Процентов где-то на 30-40. У меня такое, такое чувство, друзья. Лично. Так. Готов. Опа, опа, опа, опа. Это что такое? Это что за... Призрак, призрак автомобиль. Какого? Откуда вы появились вообще? Оу! Страйк! Да, конечно, разбомбил я тут неплохо базу им. Задание показывает, метка, точнее, показывает, что нам нужно двигаться вверх. Но я что-то припоминаю, что-то нужно сделать с этим погрузчиком надо будет. Ну, точнее, с этим манипулятором. Да, правильно сказать. Так... Что-то где-то, кажется, должно включаться. Что-то я припоминаю. Мне это еще, знаете, игра нравится в том, что здесь нету подсказок о том, как э, нужно думать, куда-то попасть. То есть это такая, как, э, как бы, головоломка со временем. И это круто, очень круто. Я вообще головоломки терпеть не могу, но это, это супер. Так. Как-то он должен Опуститься Рычаг Управление где-то должен быть А, вот же он Внимание Работает кран Будьте осторожны А я и так успел без времени Так У меня обратно А, нет, нет везет. Вот-то в чем подвох Понял так, на семерку. Быстрее, быстрее, быстрее твою дивизию! Есть! Внимание. Работает кран! Будьте осторожны! Есть! Отлично! Более-менее быстренько я так додумался. Я помню, когда мелкий играл, я долго думал над этими всеми действиями. Ну, конечно, да еще не был особо смышленый. Так, жалко, что здесь нету Стелса. Было бы круто его как-нибудь оглушить. <связать> что это было? <связать> и, и я тоже. Эй, сделал, блин. <связать> <связать> что это вообще было сейчас? Так, там, оказывается, еще есть дружки, да? Ага. Я их сразу не заметил. Ого! Отвечу, Эээ, как Все, трое... Пострелим. Почему? Я троих убил, а трое осталось. Как бы, Это странно. У Еще всех появились, всех, наверное, вывез. да? На радаре. Так, больше нет, блин, гранат. Нет. Что-то вообще было, она не взорвалась. Понятно. Оу! Что это за какие-то щетки, что ли, автоматические? Ну, конечно, расчлен... Расчлен... расчлененка здесь есть. Я не ожидал отсылочку к пайнкиллеру. Так, сохранимся. Никакого шума, все в порядке. Как хорошо, когда они без шлемов. Я их вообще просто выношу. Стой, правда, будешь стрелять? -мо. моё Я не додумался. Думаю, что ж ты будешь делать, да? Я, чуваки. Держите. Подозрительный, Под... Подозрительный шум, блин. Взорвалась граната. Подозрительный шум, правда. Так, опять рычаг. Это э -э дробовик, да. Так, так, так, так. Сейчас какая-то будет опять головоломочка, наверное. И что это было? А, вон вход. Я, я увидел. Ясно. Сейчас тут осмотрюсь. А, в принципе, тут смотреть нечего даже. Ну, вот, типа, как-то там. Видите, никаких подсказок. Простые такие, приятные, приятненькие головоломки. Должна сработать! Включай! Так, почти все. Так, а тут куда? А. Армат -а. на... Охрана! Охрана! Почему-то здесь парадокс какой-то появляется. Инверсия невозможна. Это странно. Почему? Какого нафиг? Ох, сколько я по нему выпустил? Ему похрену. Ну, это Мне это бесит реально. Чего за дичь? Чай. Так, почти все. Все, О! Всё, получил. О. Тут прям спецагент ТНДР-7 от нас требуется, да? Так. Я вышел в начало, что ли? Ну понятно, понятно. Странно, как тут этот солдат оказался. Наверное, вышел из этой двери. Но ну, больше я не нахожу тут объяснений. Но нам нужно, короче, дальше попасть. из эти лучи. Но лучи само, само собой э -э такие, знаете, как сказать, ну, футу футуристические. Они режут, они уничтожают. Обычная подвижность. подвижность. Ух ты, как он лучше, если передвигается туда-сюда. А, он еще... Стоп. Я тут в безопасности... Нет! А, -а, -а, а Я тут не в безопасности. Он, короче, по всему этому квадрату передвигается. Прикольно. Получай. Попал? Нет. нет. Ё-моё! Так, неплохо. <звук> да. А -а -а F8. А почему F8 не работает? Быстрая загрузка. Наверное, потому что я сдох. Вот здесь прям вообще экшен, смотрите. Офигеть, как-то прям... Здесь последний квадрат, это прям вообще жесть. Это прям трэш какой-то. Йо, первый театр. Хм. Тихо, тихо. О! В конце прям да, жестко. А, я все-таки попал. Своими гранатами, да? Но мне нравится такие сложности нравятся. ты Отключил я лазеры. А, -а, а, откуда ты появился, твои телевизии? Доступ в бойлерную. Ну, понял вот смотрите камера телек вообще плохий опять непонятно откуда появляются наши товарищи а, мне нужно прыгать наверх ясно опять мини головоломочка. как же я хочу себе такого костюма его снимать можно в отличие от костюмов упа. О, нет, нет, нет университет мне не нужна, спасибо. Блин, надо подобрать надо момент. Э -э -э Ух ты, ее Просто мало очень энергии дается. Так, не получается в правую сторону, а что у нас в левой? Давайте поглядим. Скотина, я до тебя доберусь еще. Избивает. Ага, здесь у нас тупик. Огонь! Паком огонь. Ну ч? Так, ну, еще раз. О, более-менее, наверное, получилось. Ну, давай. Да! Есть. Ага, Вольхар. Охранник, меня сейчас страшнит. Заткнись! Заткни пазик! Заткни. Заткни. Кому сказано? Я не могу. Ну, сохраняемся и продолжаем ну здорово всем привет скучали Так, а что-то здесь у нас закрыто. А, новые пушки, что ли? Наверное, они как-то открываются. <звы> <звы> Кресло для пыток! <звы> Офигеть, ужас какой. Ух ты! -мо, привет. Все в крови. Я думаю, это он к нам обращается. Оказывается, нет. Так. Это турель? А, но она что-то не... не стреляет. Это турель, друзья. Жесть. Здесь я не могу почему-то открыть. Так. Надо найти... Переключатель. А, вот и сработали турельки. Я понять не могу, здесь э, переключатель дальше находится или нет? Как, как открыть вот эту вот хрень? Интересно. Мне кажется, что я что-то пропустил. Откуда ты появился, твою дивизию? что -то я запутался в этой тюрьме. Почему они могут открыть эти двери? Ну, как бы открывают из-за и все. Так. А это я обошел кругом, оказывается. А -а -а. Так, тролли, что, не стреляют больше? Странно. Очень непонятно и очень странно. Так, вот диспетчерская, походу. На что нажимать? Системы защиты отключены. Снял. Вот и все. Эй, ты его снял или нет? прохода нет ну что ж Ого, все-таки по мне она попала Я думаю, я спрятался Вообще, это самая странная турель, которую я видел в своей жизни в игре, друзья Самая страннейшая турель Она как-то так, да, здесь заперто. <звы> э -э... Что сейчас было? Видели, как он крутанулся? <с> Жака вообще была. Так, здорово, чувак. Системы защиты отключены. Сюда теперь. Вышка. Не просто наблюдение, а вмешательство в прошлое. Вот полюбуйся на последствия. Что это сейчас было? Что это было? Вот фак! Какая-то сцена непонятная, ну, видос какой-то непонятный. И я не полюбовался на последствия. Ничего не понимаю. Что это было? Так. Э, враг. Вот эти пылесосы или как их щетки какие-то автоматические враги мои Интересно, а что они будут делать? Стрелять меня как-то? сейчас посмотрим. просто чистить и все ничего не делает странно почему красным тогда подсвечивается У него огне что огнемет а что огнемет а вот ой господи уничтожил эту хрень так, ну раз меня огнемет, то бойтесь меня все. Какая-то стеклянная библиотека. Непонятная вообще. Опять, ржака, хе слушайте, эту липучку подобрал. Ну, да, здесь граната. Странная граната, какая-то липучка, с... с электричеством, что ли. Вообще не понимаю, как она. Ш что это за мега ультра купер граната какая-то? О, боже мой. Да я пришел? Какая нафиг ракета? Я бы не стреляю, идиот. и может ты хотел кинуть гранату, так высказался, не знаю. О, там, конечно, трэш. Так, сейчас восстановлюсь. Неплохо. Какой интересный микрофон, друзья. Так, какая-то тут непонятная... Супер штука, какая-то энергия. О, как, каку, как он мог меня уничтожить, как? Ой, откуда прям? Супер, конечно, загрузился. точнее сохранился Так, да кто? А, это вон откуда, ё моё, потрясающе просто появляются враги из ниоткуда. Блин. Ну окей, сейчас тогда. Я вам отомстю. О! Вот и все. Но ну, еще один. Господи. Просто из ниоткуда. Бесит мне такой, конечно, поворот событий. Что-то все закрыто. Почти что. Ладно, к ним я верну чуть позже. Пока давайте здесь посмотрим, что тут еще. Где там чувак еще один сверху? Какой-то генерал. Не знаю. Так. Опа! Открылась? А может там не было открыто, кто его знает. Так. Останавливаемся. Все. вообще непонятно как они так быстро меня уничтожают не знаю с помощью дроба что ли как они это делают Так, это пульт управления наш покойный информатор сообщил, что через этот сервер можно получить данные по разработке оружия они все еще хранятся в устаревшей системе парень как раз попытался помешать модернизации это его и погубило М -м -м, какой парень? вообще, вот по сюжету непонятно, друзья что происходит вообще ничего не понятно, короче так я что-то запустил. Внимание! Несанкционированный доступ. Немедленно сообщить службе безопасной. Так где вы? Где вы? Где вы? А! Они, короче, сверху появлялись. Появились. Так понял значит отсюда пойдут они точнее один если... внимание несанкционированный доступ немедленно сообщить пункты безопасности у нас был только один шанс получить эти данные центральный компьютер на верхнем этаже но там все зашифровано черта с два мы их теперь получим Я, я думал, что их сверху будет побольше. Оказывается, только двое. М -м -м -м -м. Не понимаю, вот этот чувак на проводе, пока вон говорит, что он хочет вообще от нас... Какая-то просто открытая, пустая комната. Странно. Ну, как всегда, вентиляция. Так. Какая-то вентиляция серверная. Полным-полно каких-то проводов. Боже мой сколько же здесь металла все включено 6 мне кажется что за этими дверями будет какой-то трешак да нет пока что Бочки сюда Опа. Воу. Фига себе! Здорово! Привет, чуваки! Теперь что за бред? Почему они теперь снизу? Я ну, сверху наоборот. Это, конечно, жака. Что они так и Странно. Да, зрительный шум, я не могу просто. Мне кажется, если термоядерная камень-бомба взорвется, то же самое скажешь, да? Опять эти роботы-пылесосы. Ну-ка, они не изрываются почему-то не прикалывайте телефоны как бы в будущем такие телефоны серьезно Игрушка, не <смех> игрушка. Так, какие двери интересные, гляньте, друзья, офигеть! Я такой косой, да? Так, не Просто какие-то нелепые, рандомные фразы они выкрикивают, когда их убиваешь, когда они что-то слышат. накид на какие-то документы, а значок вверху как будто, знаете, похоже что-то нацистское, вот, так нарисовано прям. А это сам Крон же, ё -моё. точно. Просто он в этом в этой униформе, поэтому я его не узнал. Начинаю анализ методов шифрования. Мне кажется, что сейчас будет опять засада. Докладывающих... Конечно. осторожен. Вы это видели? <связывая> Он просто сел! Просто сел! А Я его как-то обезоружил, что ли. Не знаю, случайно. Эээ.. -э -э за плень. наконец взорвалась и он так пристально на меня смотрел эта штука мне ж страшно стало этот лифт вышел из строя ради вашей безопасности воздержитесь от пользования неисправным лифтом потрясающим где-то был раньше, а? маневр уклонения... Э, вот сюда. Я успел. Маневр уклонения, ее моё Ну и назвали. Так. Снова турель. Отключить я ее не могу, типа, да? Ну, наверное, и незачем. Странно, что я сюда смог попасть, только разбив окно. Ну да, терять тут как бы нечего. Вообще странная комната. Автоматически активируется лифт, друзья. Интересно. Так, новая локация. Нам нужно вверх, но я здесь... В принципе, тоже как всегда все осматриваю. Я засек твои координаты, а теперь за работу. Мы не сможем приземлиться, пока вся крыша не будет под контролем. Ну, наконец-то я вышел подышать Вы воздухом. Точки на ими скорее. Так. Точками заняться стреляют по Окей. Okay. Здорово! Бандиты! Опа! А вот эта пушка, друзья, новенькая. Так, здесь можно... А, просто могу взять. А, нет, выбросить. Это снайперка. снайперка! Так, я могу... Э -э, нельзя за место дробаша взять? Вы что, издеваетесь? А, стоп, я взял за джабаша, а что я несу? Да, точнее. Так. У, -у, у это мне нравится. Отличный выстрел. Вау! Ноль отдачи вообще! Ха-ха-ха! Иди сюда, я тебе сейчас... Глаз на жопу натянул, Как там Far Cry говорится, да? Так. Просто по бочкам выстрелил, и все, и она Идем на другую позицию теперь. Поиграем в снайпера, как говорится. Представляешь, я тоже слышал что-то. Да. Вообще снайперка это улет. Просто мощь. Понятно, почему меня тогда выносили снайперы с одного выстрела. Ну, с одного с двух. Я понял, почему. Да. Новая позиция. Осталось две огневые точки. Продолжай. Да. Да. Куда деваться? Воу, воу, воу, воу, воу! Ага, понял. Что? Он сказал, у него РПГ? Или мне послышалось? То сначала огнемет, потом РП... РПГ у меня. Так, господи, сколько же вам надо стрелять так, а? Это жесть. Мне кажется, здесь, здесь лучше взять дробовик. Здесь такая зона прям. А может нет, может я поторопился. Не, все-таки винтовка получше будет. В любом случае. Потому что здесь есть гранатки... А этого я вообще быстро вложил странно. Так, еще одна позиция. Бам! Нет. О, пока, чувак. Это было офигенно. Так, опять вы. Вот что он надо? Как он нежно похлопывает пистолетиком. Ха-ха. жака. Он реально похлопывает? Ну что это за удар? Ерунда вообще какая-то. Опять огнеметом мерещится, да? Идиоты. Как я вас огнеметом-то, а? Поливаю. <зв> <Mid -thead> так. Э, нет. Дальше надо... Пять огнемед. Повсюду огнемет. Неплохо. Воды? Тебя электричеством э, мочит. Ты говоришь, воды? Чего? Господи, чисто рандомные какие-то фразы. Ага. Обожаю вот это, вот, вот это предупреждение, просто потрясающе. Проходим. Без проблем. Так. Арбалет? Теперь арбалет. ПГ РПГ, то огнемет. Теперь арбалет. Супер. Господи, кто это озвучивал? Офигеть, конечно, фон эпичный, друзья. А они на, на, не на одни позиции. Вроде бы да, вот оно. Отлично, по периметру все чисто. Теперь тебе нужно подняться повыше и найти маяк. Включи Если честно, его. я даже. И... Мы тебя Если честно, друзья, я даже не подумал, что это огневая позиция. Просто, просто вот решил проверить. Офигеть. О, господи, что происходит? А я думал, мне сюда надо. Нет. А, нет, я, я так прошел сюда, блин. Я перепутал, да нужно теперь дальше двигаться надеюсь у меня снайперку мы не берут и какой-то ментиль. ага сюда Ну все. Наверное, это конец локации и данной миссии. Я так понимаю. Автоматический лифт. Конечно, меня напрягает немного. Все автоматическое в этой игре. Почему такой зум, конечно, у винтовки? Это вообще жесть. Я не могу не ни отдалить ничего, не ни приблизить. Зум просто сумасшедший. И очень плавный, главный такой. Так, опа. О -о -о -о -о. Хо -хо. Да, жесткая смерть, ничего не скажешь. Здание МГУ, друзья. Похож, кстати. Офигеть. Три раза. Ого, летающие чуваки появились. Фигаси. Это прям что-то новенькое. Ну прям я не ожидал летающих чуваков. Это прям что-то прям такое. Опасненькое. Так. Попробую, знаете, что сделать? Вот так вот. Аккуратно. Эх ты! Прям в упор. Да ё-моё. Эх, надо как-то успеть несколько сразу уложить. Да? что это было что сейчас было вообще не пойму господи так. Ой, -ой, -ой, -ой, ой ой ой о я смог я могу из пистолета вот так стрелять очередями прикольно это за место за место, друзья, этих... -э -э -э -э -э. Гранат! Блин, опять я сдох. Да что ж такое? За гранат можно, оказаться так стрелять пистолетом. Кто мог подумать, а? Так. Конечно, можно пройти из укрытия из этого. Пострелять. Уже кто-то в меня стреляет. Да? Не показалось. Нет, не наверное, показалось. Так. Оу! Получайте, гады! Да блин! Мне это бесит! Меня очень быстро убивают. Очень быстро просто. Так. Везде понакидал гранат. Так. надо прямо в эти бочонки сзади них. Прям от души они тогда... Ох ты скотина! Из дробовика, конечно, вообще не здоровится. В красной рубашке, да? хух но ну это прям было жарко, друзья. Да, это прям было очень жарко. Не знаю, сколько тут их человек 10, наверное, было, и эти летающие еще были. Это прям было что-то. Кстати, Если я возьму дробовик, как он стреляет, ну-ка? А, да и так же стреляет. Ну, если это, господи, нажать на выстрел, как из гранат, одинаково он производит выстрел. Понятно. А пистолет, конечно, меня удивил, он стреляет в очереди. Кстати, а винтовка, ну-ка? Ой, блин! А, просто прицел и да? тем Смотрите, а почему-то как бы... Я не пойму, меняется зум, что ли? А, все-таки я могу приближать и отдалять. Это странно. Почему он до этого была автоматическая, а сейчас она ну, настраивается? Что за чушь? Реально, как это чушь, не знаю. Так, нам нужно идти опять в лифт. Или куда? Э -э а что не открывается? А, вот. Отлично, мы тебя видим. А теперь быстро наверх. как спустится лифт? Так я наверх попаду, наверное. Господи, что это за машина летающая. Это дирижабль, Ага! вечером Кроно видео вариант бета, он был просто подвесён. Татер сказал ему, что мы опережаем графика за тебя. А, помню, друзья, сейчас будет миссия э, под, с этим дирижаблем, короче, нужно будет мочить. что мы тебя потеряли. Мочить всех придется, короче, будет очень сложная миссия такая, и напряжная. Вот, я тут могу сохраниться вообще или нет? Если этого не случится, и мы благополучно встретимся. Да, я тут сохранился, дорогие друзья, давайте продолжим в следующей уже серии. Эта серия прям получилась такой харкорной, мощной. Если она вам понравилась, лайком поддержите, подписочку нажмите и комменты пишите. С вами был я, парниша и канал Игра Ваисина. Time Shift. ждите, пока!